Че, ребятки, решил я скоптить сам мяско В таком вот шифонере, блядь, старом Короче, под крышей В старом сарае, короче смотрите, короче, как какой у меня процесс-то там. Короче, сделал просто вот такое вот ведро поставил, чтобы не загорелось. Там повешал мясо, разжег. Короче, щепу, И она мне меня клеит. сука Ну, короче, ребятки, всем привет. Продолжение копчения. Я вам покажу после копчения, ну и в процессе после того, как первая закладка щипы прогорит. Я, короче, не знаю, сколько по времени нужно примерно холодного копчения коптить. Но вот вы видите же, кстати, что вот интенсивно сильно дымит прямо. И температуры там сильной нету. Мясо, короче, выветренное, провяленное, просоленное. Может кто-то что-то знает? Подскажите примерно сколько часов нужно коптить? Но я надеюсь, что не двое суток, как вот некоторые коптят вот видосы показывают. Дымогенератором у дымогенератора не такая интенсивность задымления, как у меня просто сейчас щипай. На улице ветер такой прямо классный, вообще дует все, выдувает там прям такой густой желтый дым ребятишки. Давайте, профессиональные коптильщики, подсказывайте. Ребятки, пожалуйста, поделитесь этим видео, ссылочку скиньте друзья, может кто-то откликнется, подскажет то, что вот у меня буквально 5 часов до темноты осталось. Стоит ли мне продолжать коптить в ночь или не стоит? Давайте, короче, жду. Ну вот тут вот помимо того, что вот через вот эти дверочки выходит дымок, я вот здесь сверлом перьевым, короче, просверлил отверстия вот такие вот. Видите, с него дымок так вышпендивает. Вот. Классно, как бы получается, ребятки. Давайте ждем ваших ответов. Ставьте лайки, делитесь. Разжигал вот это все дело вот этой вот горелочкой, ребятки. Вот. Копчу я первый раз так приготовил ведро воды на всякий случай, если в шифонер загорится. Потому что как бы костер в ведре. Ну, можно сказать, что там нету огня прямого такого. Там получается, что шает, шает, получается. Но все-таки я боюсь, что могут искры вылететь и шифонер загорится, короче, ребятки. А при меня я вот такие вот дровички, короче. Вот, это, короче, ранеточка у меня. Лобзиком напилил, нарубил на такие вот полетки. Классно горит, короче, высушено классно вообще, ребятишки.